Приветствую, с вами Честрок, и сегодня мы поговорим о такой стратегии, как Тоталвар Сага Трое. Ну что ж, господа, располагайтесь поудобнее, а я буду начинать. Трое предоставляет нам уникальную возможность поучаствовать в легендарном противостоянии между Донайцами и Троянцами. Также она дает нам возможность сыграть за одного из восьми легендарных героев Элиады. Эпоха Троянской войны окутана множеством тайн, легенд и загадок. На мой вкус, разработчики использовали достаточно интересный способ повествования. Они отталкивались от рассказов Гомера, но также придавали им больше реализма. Допустим... Легендарные сирены стали просто умелыми прачницами, которые можно нанимать в особых поселениях на берегу в портовых городах. А величественные кентавры стали просто умелыми всадниками, которые легко поражают врага во время натиска. Также разработчики признаются, что во время создания игры использовали и научные сведения типа археологических находок и смешав их с мифами Древней Греции, у них получилось более точно передать эпоху того исторического времени. К сожалению, классический троянский конь в Трое будет отсутствовать, есть версия, что Посейдон, бог больших волн и землетрясений, был также и богом коней, а деревянный конь представляет его гнев. Эти землетрясения и будут присутствовать в геймплее игры, повреждая стены Трои и нанося урон гарнизону. В одной из веток исследований также можно будет изучить осадные башни, которые будут частично напоминать головы коней, что также отсылает нас к древним легендам. Боги и их Новая геймплейная механика в Total War Saga 3. Греческие боги в игре являются лишь духовным воплощением, но они влияют на игру, подобно гомеровским аналогам. Они не вмешиваются в конфликты напрямую, но в зависимости какому богу поклоняется фракция, это может повлиять на стиль игры появилась совершенно новая система экономики для лучшего отображения сеттинга бронзового века если честно у меня не было с ней никаких особых сложностей у меня всегда были разные виды ресурсов в пике у меня было минус 8000 продовольствия кто знает это достаточно много я постоянно торговал либо лишним камнем, либо лишним деревом. Со временем у меня появилось крайне много бронзы. Я постоянно продавал бронзу, меняя ее на продовольствие. И в принципе, посидеть в этих договорах, поторговать со многими странами, наладить экономические отношения с ними, долгосрочные и разовые обмены были крайне увлекательными. Но сейчас настало время поговорить о самом главном, естественно, о боях, как они проходят и интересны они. Поумнил ли искусственный интеллект, стало лучше, хуже или все осталось на том же уровне? Во время моей игры был замечен один очень приятный плюс. Теперь искусственный интеллект, когда проигрывает сражение у стен, потихоньку начинает стягиваться ближе к центру поселения, сосредотачивать свои войска, даже если я не захватываю площадь данный момент и, если честно, это выглядит достаточно умно с его стороны, но правда есть один нюанс. Он делает это уже слишком поздно, когда крепость практически в моих руках и перегруппировать силы у него не осталось практически времени, но если эту систему получше отвадить, то получится просто прекрасно. Но сейчас немного о печальном. Total War Троя, я официально заявляю, невозможно проиграть. Это не Атива, это не Сигунад 2, это не тот же пресловутый Вархамер 2, где опасность вас окружает на каждом шагу. Здесь вы начинаете в гигантской коалиции союзнических фракций. Будь то донайцы, троянцы, это не важно, вы всегда прикрыты с разных сторон. У вас в основном один враг... Другие враги даже на высокой сложности не сразу объявляют вам войну, вы в абсолютной безопасности. Плюс, если вы, допустим, играете за тех же троянцев, трое держатся очень долго. Ну и получается, вас долго не трогают основные ваши противники, дают вам разобраться со многими вашими мятежниками, разобраться даже с союзниками иногда, чтобы получить их территории и так далее. Вы уже собираете эпический стек какой-нибудь с кучей крутых героев и идете давить их и по итогу получается, что я говорил ранее проиграть кампанию невозможно на любом уровне сложности. Ну что ж, господа, подведем итоги. Ну что ж, трое получилось легендарным интересным приключением, которое, если честно, мне принесло массу удовольствия. Но... Также хочу сказать, что... В особенности мне зашло то, что они поработали над анимациями, улучшили оптимизацию, и играть стало гораздо приятнее. А также, хочу заметить, что... К сожалению, лично для себя я не нашел в игре сложного челленджа. Это для меня был... Больш... Большой... Большой... Минус. Но... Думаю, у каждого своя любимая игра в серии Total War. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. С вами был Тисрок. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Конечно же оставить комментарий. Чисто по желанию, чтобы помочь развивающемуся каналу. Ведь это очень сильно мне поможет. Ну а с вами был Тисрок. Еще раз желаю вам удачи. Ну а я заканчиваю свое видео. Также бонусом для тех, кто досмотрел до этого момента, хочу сказать, что игра воспринимается гораздо лучше и эффектнее после того, как вы посмотрите фильм 2004 года ⁇ Трое ⁇ Там прекрасная режиссерская работа. Ну а теперь всем удачи, всем пока.